Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии, ставите лайки. В прошлом видео мы набрали 300 лайков под монеткой 10 гривен 2020 года. Это значит, что в этом выпуске мы ее разыграем и узнаем, кто же победитель. Это будет ближе к концу этого ролика. А в этом видео я покажу вам нашу встречу коллекционеров в Харькове, в парке машиностроителей. Покажу, какие там интересные антикварные вещи есть и монеты, так что, если интересно, продолжайте смотреть. Довольно много людей. Я приехал пораньше. Ну, пораньше. Обычно тут с 9. Я в 10 приехал. В принципе, видим, что очень много уже выставлено разных продавцов, разных, скажем так, лоточков. И давайте потихоньку покажу вам, что же здесь есть и что я сегодня приобрету, возможно. Это 500, да. Это 535 долларов. То есть 900 гривен, да, Деда? А это... То есть 50 долларов Думаю, ну состояние да, Уголки, то есть она вроде там не сильная угу, такой сливочник немецкий А как поняли, что он немецкий? То да, там же -то... Клима а, то есть ну, по климам вот клима можно клима, да, вот. Сколько стоит такой? Где-то 400 гривен Такой красивенький И часы шикарные Ну, все вот интересные Да, просто из серебра С ключиком в комплекте, да? работает. Да, конечно, конечно. Раз. На ходу. И на ходу. Не, ну, они не заведены сейчас. Да, да, да. И по деньгам 3 500, да? Ну, ну да. Эти штуки. Пудреницы серебряные. Сколько, сказать, пудреница такая? 1600. 1600. И вот с эмалями. А на Виолите не выставляете такие? Вот это выставлено, по Вот это выставлено. Может, лот добавлю? Если что, если найду в интернете, добавлю. Она, наверное, сейчас не выставлена. Я на субботу-воскресенье убираю. Рекомендую зарегистрироваться на сайте Violet. Здесь очень много интересных лотов, как редких и дорогих монет Украины. Вот, например, даже эти 15 копеек, которые выставлены на моем аккаунте, так и просто антикварных вещей которые отлично дополнят вашу коллекцию или ваш декор дома ссылочку на сайт я оставлю в описании обязательно переходите и регистрируйтесь а это еще раз сколько стоит такая 350 такая интересная вещичкаман да, просто красиво сделано угу. сзади такой рисуночек я сегодня еще ничего не покупал Можешь нибудь такое взять. Это университет. А, о, это Каразина. 50 лет, да, номерной, значит, знак. И сколько да? такой стоит? Наградную, 350 гривен. И всего их какой -то тираж? Ой, я, честно говоря, не помню. Да, да. Ну, больше тысячи точно. Ну, это тоже ценный. Ну, но... да, то есть 350 гривен такой, а то, что... Прямо, например... Ну, если до 100 номеров, они дорогие. А если там... Больше тысячи стоит. Еще это состояние, да? Какая эмаль, то есть не ну, битые ну, или... Да, ну, без документов они обычно шли? Или может быть какие-то документы? были, документы... были понимаете. Да, были. У -у -у -у. Но нет. 955 Тяжеленький значок. У -у -у. А какой еще тяжеленький такой интересный? Ну, вот тяжелый. Вот эти. 300 лет воссоединения Украины с Россией. У -у -у. Знаки редкие тоже, ну, все, все же они тяжелые. А здесь на есть значок? Есть монета, есть там вхождение Крыла состав Украины? Есть, Значки. есть по Крыму есть. Угу. Угу. Ну это же Крым это ж в этот же год и был присоединен. Да. Ну, во знаменовании этого события. Угу. Украина. Тоже знаки интересные составили, вот хороший значок, это детей пионеров, активистам награждали во, дворце, во дворцах пионеров, он вначале в тяжелом металле было, а потом в легком, uh -huh. Сколько стоит юный натуралист, такой? этот 100 гривен mm -hmm. Депутаты, вижу, тоже заходят к вам, да? С кем-то поменялись. Вот наградные харьковские. Это совета и горсовета. есть такая медаль. Сегодня как раз mm -hmm. день города у нас, день Харькова. Да. И почем такие? Это 200 гривен, это 150. Mm -hmm. А медали харьковские такие? Сколько Ой, стоит? то награждение да, сложно сказать. Mm -hmm. ну, дороже, наверное, чуть-чуть. Mm -hmm. знака. Харьковская. Mm -hmm. Почетная грамота Харьковской мисскура, вот так награждают Харьковчан за что-то вот значок Харьковский 300 гривен 1000 вот красивая такая вот вид знака за старание, может у меня такой же серебра. А сколько грамм? 19. Ой, нет, 18. 18 Там грамм можно серебра. И ее нужно да. зависеть. 18 грамм. Да, по номиналу 10. Грамм. Ну, бы, ну прикольно вообще иметь в обиходе монетки из серебра. 10 -10. Монеты реально из серебра. Это 150, еще блокнотная администрация, У нас... А из чего он? Медь, латунь, внутри алюминий. А сколько стоит такой? 350. Гривен. 350. Вот этот такой тоже симпатичный. А такой сколько стоит? 100. Ага. А это кто делает такие? Индия. А сколько стоит такой? 300. Кинжал. Сейчас всегда все я стою лицом к ней. Она не серебряная, да? Нет. Серебряная. Красиво, так с этими ягодками. И у меня есть серебряный такой комплект, но номера какие, да? восемь 500. А это военная... А на какой территории это у нас, которые заходили? Перейдем сейчас к розыгрышу вот такой вот замечательной монетки 10 гривен. Для участия нужно было просто, просто поставить лайк и быть подписчиком канала. Сейчас мы, собственно, это и проверим. у нас будет победитель, которому я отправлю эту монетку. Берем ссылочку на этот видеоролик. Переходим в сервис а, специального сайта, который определяет случайным образом победителя. Я постоянно его использую. Нужно было написать комментарий вот здесь вот и поставить лайк и быть подписчиком канала, чтобы получить вот такую монетку. Много там было комментариев. 372 комментария. Ну, конечно, у меня было и по 1000. Вот, а, вот видим, тут 371 комментарий. Видимо, мой комментарий не учитывается. А, и просмотров 4659. Ну что, проверяем, что нам нужно. Проверка подписки. Все правильно. Попробуем проверить комментарии. Вот у нас идет сейчас обработка. И мы сейчас узнаем, кто же стал победителем этого конкурса. Надеюсь, он сразу будет подписан на канал. Это будет нам показано. Список подписок скрыт. То есть человек, возможно, и не подписан на мой канал. К сожалению, мы не видим. Не, не, не видим давайте дальше следующий участник Так, э, тоже список подписок скрыт но лавку удовольствий узнали отлично саша привет так давайте дальше друзья ну как же нужно чтобы я мог проверить что вы подписаны на канал Давайте следующего подписчика есть ну что ж смотрите есть у нас андрей Бондаренко, поздравляю тебя, ты получаешь эту монету, пожалуйста, свяжись со мной, я сделаю пост, напиши мне свой телеграм, я отправлю тебе монету. Ну что ж, вот такой вот у нас розыгрыш произошел, спасибо всем, кто посмотрел это видео, поддержите, пожалуйста, лайком, пишите в комментариях идеи, какие розыгрыши и конкурсы мне еще проводить, я обязательно буду проводить, так как у нас канал Фартовый Коллекционер, будет много разных розыгрышей и подарков. Ставьте лайки и всем пока!